который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб. Угу. Ну вот такая острая ситуация да, сложилась. И э, тут э, толкователи говорят, что вот в этих словах, ну во-первых, они испугались, да, то есть, как мы сказали, такого не бывает. И... Даже чисто практически они понимают, что их могут теперь обвинить, чтобы украли серебро, плату не заплатили. Вот. Ну и вообще так само по себе, как оно могло там оказаться? Да, объяснить, невозможно. Да, объяснить невозможно. И э, Иаков э, возрыдал, да? вы лишили меня детей. Толкователи говорят, что это намек еще и на Иосиф, возможно, потому что... Может быть, Яков и подозревал, он же знал, как относился, как, что говорил Иосиф, как относились братья, вот, и он вот так пропал, и что там было на самом деле, это вот для него до конца неизвестно, и вот он подозревает, вы лишили меня детей, то есть вот и Иосиф тут первый, то есть не просто так, что Иосиф пропал, загрыз зверь, а вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет. А Симеон, на минуточку, получается, поскольку Рувим, видимо, уже решено отцом, что он лишен первородства права, то он, э, вот этот статус первородства к нему переходит автоматически. То есть Иосиф, любимый сын, Симеон, э, первородство у него. И Вениамина взять хотите, но это вообще, так сказать, его... Э, тот, кто греет его сердце, вот такой этот, во-первых, самый младший, во-вторых, да. он же тоже лишен первородства. Ну, Симен вообще-то да. Он лишен. А Семен за жестокость, Иуда. да. За жестокость. За жестокость. Но... И Симен лишены Иуда, следующий наследник. Нет, он тут имеет в виду, конечно, Иосиф он не говорит, но прибавляет, что еще Симеона и Вениамина. Ну да, ну тут самое вот для нас интересное вот Иосиф, ну и понятно, что Симеон, ну да, пусть даже, хотя из них пока никто не лишен роста, на самом деле, пока Яков не умирает, то есть он у нас уже перед смертью, тогда он возвещает волю свою и говорит, что Рувим он, значит, нечестие совершил Симеон, э, и Левей это жестокость ваша, вот, да, сыновья жестокости, вот. но тем не менее, вот он, для него это, конечно, катастрофа. И тут Рувим, он такой вот, как говорят, рвение не по разуму высказывает, потому что толкователь говорит: "Ну а как он, Что он предлагает? Как бы за Якова тут договаривает, что он ему э, хочет сказать, что что ты предлагаешь мне глупость какую-то, то есть что э, за то, что пропадет Вениамин, э, я убью еще своих двух внуков?" За то, что, да, погибнет сын, я убью двух внуков. То есть, тут какая логика, но явно, что движение само Рувимов просто в такой грубой форме выражено, оно искренне. То есть, изначально он как раз вот в этой истории показывает себя наиболее таким человечным, наиболее верным отцу. И вот, вот такая двойственность в нем вот существует. но вот Многие добрые чувства у них были вот к отцу, к брату. Видите, он с таким рвением относится. Но, тем не менее, Яков не соглашается, говорит, не пойдет сын. Ну, тоже, нам представить, что это значит, что это ситуация. А у него семья, же там. У Семенок здесь, кстати, жена, дети уже есть. Вот. И Вени, Вениамин по одним данным, там ему 20 лет, по другим 25. Вот, но он э, называется Чиотраком, поскольку вот этот возраст еще тогда считался таким юношеским, да. А сейчас все-таки было, <laughs> Сейчас до 35 уже. Вот. И э, получается, что он э, решается оставить Симеона, чтобы не потерять э, вениамина. Ну, каково выбирать им, что он все время выделяет, вот, выделял? двух своих сыновей, а их а в то время люди, да. ни, ни во что не ставил. Это как бы тоже отношение к этим старшим детям. Ну, почему ни во что не ставил? Наверное, он ставил во что-то, но тут, понимаете, еще он же не только по, по причине того, что это его любимые жены Рахили дети, а Иосиф был он просто вот такой человек, он его был по, по душе, ему близкий. Он был действительно наследник его вот таких э, добродетелей. Вот прямой наследник. Как был у Авраама Исаак, и, у Исаака Иаков, а не Исав. Он же тоже выделял. Вот. А, а у Иакова вот самый близкий был Иосиф. На него была вся надежда. И вот он так выделяет. Ну, знаете, вот даже есть эта проблема, вот была э, э, ну, она везде. И в семьях она есть. И в монастырях даже есть, и в древнем Патерике там описывается такой случай. У одного на одного старца жалуются ученики, что он одного из учеников выделяет. Он говорит, что его больше любит, чем нас. Нажаловались, да? Читали? Вот. И они к нему пришли, эти, значит, старцы, говорят, отче, вот такая жалоба на тебя. Что ты ответишь? Он им говорит, ну пойдемте со мной. Что вы скажете? И пошел по кельям своих учеников, вот этих манах Приходит к одной и говорит, там брат там, Павел, приди ко мне, сотвори молитву. Сейчас, отче. И там, нету и нету. там Несколько раз позвал, наконец он вышел там со скрипом как-то. Потом брат там, Петр, брат Иван там и так далее. И вот все они так. А к этому, значит, пришел, к которому э, обвиняли... Что он больше всего любит, и говорит: брат, выйди сюда. И он сразу вылетел. Они зашли в Кельви, он переписывал книгу. И он говорит, даже букву не дописал, сразу выскочил. Они говорят, Поче, не зря ты его любишь, и мы его тоже любим. Понимаете? То есть это не то, что какая-то вот такая пристрастная любовь, а это любовь, потому что человек вот к Богу стремится, к послушанию, к добродетелям. Вот, поэтому вот такое, ну, а то, обидно, что, равно, конечно. Конечно. ну, обидно-то, конечно, обидно. Ну, хорошо, Иосиф, а Вениамин, он, он тоже Ивана-дурака тоже, как бы сказать, ну, это братьям было обидно всю жизнь. А Иакову не обидно, когда он женился на Рахиле, а это оказалось да, Лие. Тут, знаете, обид сколько, если считать все обиды не сосчитаешь. Вот так. Нарахиль женился, за нее 7 лет работал, а, а на утро оказалась Лия. Не обидно ему? Ты же вообще пьяный что ли был? Не мог одну от другой отличить Вообще. Ку-ку. Опять виноват. Ну, Ольга, сейчас мы тут, тут с вами... Извините. Да. Все-таки это про отец, патриарх. Давайте как-то по, по тактике. Вот, мы ну, еще несколько хотел вам зачитать вот выдержек из толкования святых отцов. Ну то, что братья, ну, это я уже сказал, братья кланяются и Симеон оставляется, это вот как раз исполнение снов и причина того, что Симеон оставляется, что он был больше всех виновен. Дальше вот такое интересное сравнение у святых отцов есть. Они сравнивают Вениамина с апостолом Павлом и параллель идет с христианским вообще, с христианами. А остальных братьев с иудейским народом, с израильским народом. Вот Амбросий Медиаланский говорит, что и говорят, что <coughs> иудеи, Придут к Богу только тогда, когда они придут э, с христианами, как э, Иосиф, будучи образом Христа, принял, э, значит, братьев, да, э, но, ну, собственно говоря, в полноте, да, не, не стал никого оставлять, да, а признал их, когда они привели Вениамина. Пока они не пришли с Вениамином, он их не признавал. И святитель Амбросий Медиаланский говорит, что он прообразовал собой Павла, который был из колена Вениаминова. И поспри... пос... сначала патриархи пошли без Вениамина, так же, как и апостолы без Павла. Оба они пришли не первыми, но приняв призыв первых своим прах приходом сделали товар первых более изобильный. Но здесь несколько по-другому. Да? Но вот э, об этом уже примерно говорит э, такой святой отец с труднопроизносимым именем, которого мы уже упоминали, Квот Вультеи Карфагенский. Э, он говорит, что э, обрати внимание, что наш Вениамин, младший брат, которого потребовал Иосиф-Христос, есть тот самый Павел, Бывший Савул, как он сам говорит, из колена Вениаминова, который назван, назвал себя меньшим из апостолов. В Симеоне же мы, мы можем узнать Петра, связанного цепями тройного отречения, которого страх связал, а любовь освободил. Но тут уже немножко по-другому. То есть, и этот э, Вениамин как Павел, а Симеон как, э, как Петр. А значит... А более подробно Кирилл, святитель Кирилл Александрийский говорит вот о той параллели, которую я вам уже озвучил. Ибо иудеи как бы утесненные и угнетенные невыносимым голодом, очевидно мысленным. А голод, это, кстати говоря, говорит об этом ориген. Ведь ориген так у нас он, учение его анафемасово, но все равно его писание мы используем, как вот он среди учителей церкви. Он говорит, это аллегорически обозначается голод Слова Божия, который настает сначала в земле ханаанской. Значит, ну, как вот аллегорически, если толковать, да? И вот, и, и тут уже иудеи, как бы утесненные, гнетенные невыносимым голодом, очевидно мысленным, опустив, оставшись без Христа, без Бога, собственно, да? опустив брови, смирив свою гордость и надменность, по времени придут ко Христу и спрашивая у него хлеба. То есть они придут за хлебом, а иудеи придут за причастием, да? за, за самим Христом. Хлеба святого и духовного, разумею, и животворного. Он же не примет их, иначе, как только вместе с новым народом, образом которого может служить Вениамин. Вот. и это может быть ясным знамением того, что Христос примет обращающихся к нему из израильтян в последние времена века то есть когда они соединятся с еди в единодушии с новым народом, ибо это есть как я сказал, Вениамин то есть это уже такая эсхатологическая перспектива, это пророчество даже о последних временах, по пророчествам еврейский народ, когда убедится, что тот мессия, который многого, многие признают, он антихрист. Да? По-нашему это антихрист. И они увидят, что это э, не настоящий мессия. Царь не настоящий. Да? Вот. А они тогда обратятся в христианство. Ну и вот с народом Христовым, с Вениамином, они придут уже к Богу. Ну и есть такое совсем духовное толкование преподобного Максима Исповедника. Вот он так говорит. Он говорит уже о каждом человеке, о его душе, о связи с Богом. Под еревником является тело. Значит, на слова. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. То есть, когда братья уже загрузились хлебом и э, идут обратно в землю Хананскую. Под еревником является тело которая подчиняется ерму души для перенесения трудов и мучений ради добродетели в духовном делании, что и есть навык тела добродетелей. И имея ослов в качестве таковых подъеремников, <coughs> сыны Иакова перевезли из Египта хлеб в землю обетованную, то есть перенесли из естественного созерцания, словно из Египта, в будущую жизнь, заключенную в мешках мыслей духовное ведение, Возложив его посредством делания на тела. Ну и так, немножко словато. Но это все в системе преподобного Максима. У него есть естественное созерцание, созерцание Бога в творении. Вот, и есть уже духовное непосредственное значит, созерцание Бога. Вот, вот такие есть, в общем-то, толкование святых отцов. Ну, есть, конечно, и больше, но, как видите, они такие достаточно очень широкие бывают, что нам трудно даже усвоить сразу же. Вот закончили мы уже 42-й главу.